Еще в прошлом году в парке Дубровина на территории мемориала «Павшим советским воинам», который расположен в историческом центре города, было констатировано, что от данного объекта падают массивные плиты, угрожающие здоровью прохожих. Несмотря на то, что мемориал находится на земле самоуправления, он не является ее собственностью, поэтому городская дума не может направлять средства на его реновацию. Генеральное консульство России провело инициативу для решения этой задачи. Весной этого года специалисты управления коммунального хозяйства и предприятия «Лаби Картошина д провели лишь аварийный ремонт мемориала в парке Дубровина. Однако он нуждается в полной реновации и соображении безопасности. С этой целью 26 июля в Даугопилской думе был подписан протокол о намерениях между Генконсульством России и Сумправлением о проведении ремонтно-установительных работ. Дипмиссия Российской Федерации готова взять на себя все финансовые затраты по этому проекту. Я, например, теперь уже с точки зрения первого вице-мэра не понимаю, как такое могло в Даугопилсе произойти, то, что один из самых важных самых посещаемых памятников в Дагопилсе остался занесенным в кадастр. В связи с этим, естественно, раз имущество не принадлежит Дагопилсу, Дагопилская Дума не, вы... не могла выделять определенные средства для того, чтобы его реновировать. Поэтому Российская Федерация, естественно, заинтересованная в сохранении таких памятников и истории по всему свету, предложила любезно нам свои услуги для для того, чтобы этот памятник реновировать. Естественно, мы ни в коем случае от этого не отказываемся, потому что э, находится он на Даугавтовской земле, которая есть в Кадаштре, и, в принципе, Даугавтовское самоуправление должно нести ответственность за то, что э, жители должны быть защищены. Мемориал в парке Дубровина является местом, которое дипломаты и горожане посещают различные важные для Даугупуса памятные даты. В парке рядом с мемориалом ежедневно прогуливаются местные жители и гости города. Таким образом важно, чтобы здесь было максимально безопасно. Мы за то, чтобы у нас был бы приятный, красивый, ухоженный город. И в случае, когда у какого-то объекта, допустим, как данный мемориал, отваливаются плиты, то, мне кажется, мы все обязаны просто-напросто привлечь свое внимание и приложить все силы для того, чтобы привести его в порядок. Более того, это не а, простое место. Это место, которое связано с историей города, а, с историей наших предков. На сегодняшний день а, принято решение о ремонте мемориала. А, все финансирование будет обеспечено из средств Российской Федерации. За что в этой ситуации нужно сказать им спасибо. И средств города на данный объект не будут тратиться столь существенные суммы, несмотря на то, что по сути каждый день мы стараемся нашими службами приводить данную территорию в порядок и содержать ее в надлежащем виде. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагопилской городской думы.